Как победить Джона Джонса? Если задать этот вопрос любому профессиональному бойцу, то его ответ может занять несколько минут. Вот настолько все сложно с лучшим представителем смешанных единоборств на планете в данный момент. В этом ролике я бы хотел поделиться с вами мнением лучших тренеров из мира ММА насчет Джон Джонса, и у многих из них уже есть свой план на бой. Пока что никто из подопечных этих наставников не смог выиграть Джона, но даже тут можно найти плюсы, ведь вся команда изучала Джонса до боя, и также искала проблемы поражения после. Никто не знает лучше этих парней, как победить Боунса, и поэтому я вам предлагаю послушать их мнение на этот счет. Генри Хуфт, тренер Витера Белфорта, Рашада Эванса, а также Люка Рокфельда в последнем поединке. У Джона есть все, что нужно спортсмену. Он высокий, и он использует свою длину рук. У него очень высокий боевой IQ. И мне кажется, что в каждом бою он пытается стать лучше везде. Я думаю, что он парень, который много работает над собой. Я думаю, что вы должны быть достаточно высоким, и вы также должны быть техничным бойцом. Вам нужно иметь боевой IQ, как у него. Люди всегда говорят, ты должен сблизиться с ним как можно скорее. Но это нелегко с таким умным парнем. Вам, конечно, нужно надавить, но я думаю, что вам нужно смешать это и заставить его устать. Он часто слишком расслаблен. Удар, который использовал на нем Даниэль Кормье, на самом деле не тот тип удара, который доставляет Джону неприятности. Это большой, сильный парень, двигающийся вперед, но для кикбоксера с высоким боевым IQ он будет легкой целью. Он прячется за своим джебом и клинчем, когда придется. Александр Густавсон заставил его реагировать на свои атаки в первый раз, когда они дрались, и это утомило его. Джон очень технический боец. В каждом виде спорта у вас есть один парень, который просто лучший. Он есть в каждом виде спорта. Есть всегда один парень. Однажды он проиграет, кто-то придет в нужный момент, но сейчас он просто лучший. Хавьер Мендес, тренер зала АК и Даниэля Кармье. Было несколько таких противников, и он определенно один из них. И нет никакого способа атаковать его с психологической стороны. Он довольно хорошо сложен для того, что он делает. DC мастер по шахматам, но Джон тоже мастер по шахматам. И DC в итоге совершил первую ошибку в своих боях против него. У вас должен быть невероятный настрой, но избегайте повреждений, потому что он чертовски хорош во всем, что он делает. Я думаю, что выход это прессинг. Вы помните его первый бой против Густавсона? Тогда Джон был немного Ошарашен давлением Он понял, что должен смириться с этим Что он и сделал Потому что он такой парень Тебе придется вырубить его, чтобы победить Если вы не будете давить на него Он препарирует вас И в конце концов он пойдет на убийство Когда решит положить этому конец Марк Монтоя Наставник Энтони Смита я чувствовал, что большая часть подготовки, которую мы сделали для Джона Джонса, сработала бы. Но, к сожалению, мы не смогли продемонстрировать это. Я скажу вам в конечном счете, что нужно сделать, чтобы победить его. Итак, в первую очередь, ни в коем случае нельзя позволить всему давлению этой недели отвлечением добраться до вас. Джон к этому привык, вся эта неделя, все дополнительные средства массовой информации кажутся Джону нормальными. Когда дело дойдет до клетки, я скажу тебе одну вещь, которую Джон делает очень хорошо. Если вы заметили, он всегда начинает драку с хорошей атаки, даже если она не причиняет вам вреда. Например, он бросает вращающийся удар и даже если если вы блокируете его руками, вы понимаете, что там много скорости и силы. И я думаю, что в конечном итоге со многими парнями, включая нас, происходит следующее. О, ничего себе, я понял, он крут. И в конце концов, ты сидишь сложа руки и загипнотизирован этим. Есть способы подготовиться к нему, но я скажу, что никогда не смотрел на другого бойца так, как смотрел на Джона после его изучения. Я подумал, чувак, здесь трудно найти дыры. Подготовка к нему, честно говоря, очень помогла мне, потому что мне пришлось так глубоко купаться в архивах, чтобы найти способ побить Джона Джонса. Ренер Грейси, наставник в клубе Грейси. Чтобы победить Джона Джонса, вам понадобятся боксы Роберта Виттекера, удары Валентины Шевченко, борьба Генри Сихуда и джиу-джитсу Брайана Артеги. По-другому никак. И это мой окончательный ответ. Если бы все сводилось к простому планированию игры, его бы уже давно побили. Есть причина, по которой его наследие продолжается. Он один из самых дисциплинированных бойцов в ММА с точки зрения соблюдения плана игры. Как и Джордж Сен-Пьер. Канадец никогда не переживал из-за своих поединков. Он был на 100% стратегическим. И из-за этого он следовал определенным правилам работы, когда был в клетке. Джон такой же. Он не эмоционален. У него есть одна цель. Победить вас в той игре, в которую вы играете лучше всего. Он не один и тот же боец в каждом матче. К сожалению, вы никогда не сможете подготовиться под Джонса, которого вы собираетесь побить, потому что вы получите того парня, который отличается от прошлой версии. И так всегда. Для любого, кто размышляет о том, как Джон будет избит, это в лучшем случае мечты и предположения. Потому что никто не знает, как Джон собирается драться в следующую ночь. Даже когда он сражался с одним и тем же противником во второй раз, он сражался с ними по-разному, из-за того, как много он узнал о нем по первый раз. У него нет слабостей. В каждой категории у него 10 очков из 10. Марк Генри, тренер Кори Андерсона. По моему мнению, Джон лучший боец моей в истории. У меня вроде бы как есть стратегия, как победить его, но это все лишь только в голове, сохраненная для моего ученика. Но я скажу, что помню, как Фрэнки Эдгар сражался с Биджей Пеном в 2010 году. Пэн останавливал всех. Он не просто выигрывал, он останавливал парней. Я помню, как люди говорили, что у Фрэнки не было шансов. И я чувствую, что то же самое происходит с Кори и Джоном. Подготовка к Джону будет очень сильно отличаться от тех, с кем сражался Кори, потому что он любит быть и левшой, и правшой. Вы должны быть готовы и к тому, и к другому. Ты не можешь слишком сильно давить на Джона, потому что он сразу тебя прикончит. Вы должны быть осторожны с тем, что вы делаете. Рэй Лонга, подопечный Крис Вайдман. Тебе нужен кто-то, кто сможет уложить его на спину. Если вы не можете сравниться с ним в стойке, и никто не может, то я хотел бы посмотреть на то, как он борется на спине. Я думал, что DC будет собираться навязывать свою борьбу намного больше, но послушайте, вы можете говорить об этом сколько угодно, но сделать это совершенно другое дело. Я работал с некоторыми действительно хорошими борцами, и иногда они не хотят тратить такую энергию. Но вы знаете, что это такое. Вы должны сделать все, или не получите ничего. Посмотрите на Колби, он реальный хаос. Работает без остановки. Захват это все, чего он хочет. И я думаю, что так ему всегда будет лучше. Борцы не должны стоять жопой у сетки и выкидывать один сумасшедший удар. Гляньте на Бена Аскрена, который просто будет бороться с тобой до смерти. Думаю, Джону Джонсу нужен полутяжеловес Бен Аскрен. Никто не защищен от ударов, так что борьба это всегда второй вариант. Но это непростая задача, для этого потребовался бы исключительный бензобак. Мне легко сказать... Я бы с удовольствием посмотрел, как он отбивается на земле. Но кто, черт возьми, это сделает? Эрик Альбарасин тренирует братьев Питбуль и Генри Сихуда. Для этого нужен кто-то ростом с него, кто-то его же размера. Он трудная головоломка. Я думаю, что это должен быть хороший атакующий ударник, который умеет бороться. Я думаю об этом Джонни Уокере. Я никогда с ним не тренировался, но он высокий, длинный. Ему понадобится борьба, но это тот парень, о котором я думаю. Я просто не вижу на горизонте борцов, которые способны все пять раундов валять Джона. Где они все сейчас? Я даже в колледже такого не видел. А если бы и было такое, то такому парню понадобились бы годы, чтобы добра до Джона. Это должен быть нападающий ударник с достаточно хорошей борьбой, чтобы держать его на ногах. Слушай, если я борец и ты пинаешь меня в живот, то уровень моей борьбы уже будет только 90%. Понимаешь? еще раз, теперь я уже сломлен на 80%. Ребята не хотят бороться в четвертом и пятом раундах. Они думают, я уже устал, мы еще и скользкие. Я просто потрачу впустую энергию, если попытаюсь это сделать. Кто-то вроде Джонни Уокера, опасный нападающий, непредсказуемый. Он творческий человек. Я не знаю, как он борется, но он должен работать над этим сейчас, вне лагеря, потому что Джон Джонс, вероятно, попытается взять его. И если Окер дойдет до титула, ему понадобится борьба, без сомнения. Дюк Руфус, наставник Энтони Пэттиса ключ к Джона Джонсу, о котором никто не говорит, заключается в том, что он великолепен в рукопашном бою, как на ногах, так и в борцовских позициях. Его противники не могут понять, что такое рукопашный бой и почему он так чертовски хорош в нем. Это звучит как странный навык, на котором никто не фокусируется, но он это делает. Это главная причина, по которой парни даже близко не подходят к нему, потому что он останавливает вас, прежде чем вы туда доберетесь. Кто-то будет пытаться оторвать ему голову, а он останется спокойным. Он пропустит удар и положит свои руки на ваши руки, что означает, что вы не можете ударить или выстрелить в него сейчас. Для этого нужен крутой вариант. Я протяну руку, рискуя, что ты меня ударишь, и положу свои руки на твои, чтобы ты ничего мне не сделал. Никон и Диас делают это хорошо. Они протянут руки, и это отвлечет вас. Геннадий Головкин и Василий Ломаченко делают это в боксе. Ты должен уметь драться с Джоном, если собираешься бросить ему вызов. Дэнни Костильо наставник команды Тим Альфа mail. Джон всегда утомляет соперника. Когда Джон ортодоксален, он склонен оставлять свою ведущую руку немного низко, защищаясь. Вы должны двигаться в его сторону. Ты не можешь просто взять и пойти вперед. Если вы идете прямо вперед, вы попадаете в локоть или вас затягивают в клинч. Чтобы победить его, вы определенно должны работать с этими углами и держать его на прицеле. Делайте свои финты, изменяйте уровни. Возможно, пробуйте дауны в начале раунда, чтобы заставить его думать. И после этого, именно тогда вы можете нанести свой коронный удар и вы должны понять, где он пытается принять бой. Часто вы можете прочитать план игры вашего противника в течение первых 10 минут титульного боя.